Мы сами на такие турниры да, объездили таких турниров. Я не знаю, сколько лет. Пять мы ездили. Каждые выходные. Mm -hmm. Детский турнир это супер. Столько эмоций положительных. Mm -hmm. Такой заряд бодрости для родителей, для детей, вообще да, для всех. Возможность с детям, с родителями да. побыть. Принять участие в турнире и показать свой профессионализм и азарт в спорте приехали ребята из других городов Подмосковья. У нас четыре команды Одинцовские.